Добрый день, меня зовут Алексей Красиков, добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Сегодня очень интересная тема, и тему попросили врачи, которые приступили к своей практике в медицинских учреждениях, психологи, ученики из нашей школы. Это вопрос профессионального набора знаний, страх ошибиться, страх Синдром самозванца, да, когда психологи или врачи начинают э, первую свою практику и они очень сильно боятся совершить ошибку, они боятся консультировать, они боятся э, вести профессиональную деятельность и просили меня прокомментировать, как я лично сам э, с этим справлялся. И я готов рассказать этот кейс свой и дать рекомендации начинающим врачам, начинающим психотерапевтам, психологам, как вот преодолеть вот этот вот такой первый год, наверное, или два практики. Когда я начинал консультировать людей по паническим атакам и вегет-сосудистой дистонии, это был где-то 2007, наверное, год. В 2008 году я уже сделал группу в Одноклассниках. Но уже тогда я был достаточно в себе уверен, потому что у меня у самого получилось справиться с паническими атаками и тревогой благодаря тем упражнениям, которые я для себя сам тогда изобрел. Я не знал, что это бихверальный подход поведенческий, это, я об этом узнал позже. И вот то, как я получил результат, это дало мне уверенность, Именно этой уверенностью и воспользовалось большое количество людей, которые ее почувствовали, и они мне поверили, и они стали делать эти упражнения, и им тоже помогло. И когда они стали писать мне обратную связь, я э, стал еще больше у -у убеждаться в своей правоте. Но когда я начал вести блог в Ютюбе, э, начало очень много приходить критики. Вагоны дерьма приходили, да, каждый день. Одиннадцатый год, двенадцатый год, тринадцатый год, и занимаясь все равно большим объемом частной практики, где-то в какой-то в какой-то момент все-таки был такой, знаете, не то чтобы сомнение, а были определенные определенные варианты, что могло бы быть все немножечко и не так. И где-то, наверное, 12, 13, 14, 15, по-моему, год, несмотря на то, что я достаточно много и успешно работать, вот оно могло где-то так вот осадком, фоном быть. Но произошло событие, после которого вот этого синдрома совозванца в кавычках, даже намека на него, который мог, мог бы быть, он закончился. Это случилось тогда, когда меня пригласили выступить на кафедре здравоохранения имени Семашко в Первом Московском медицинском университете для заведующих кафедр и для кафедры здравоохранения. И вот тогда когда я выступил с большой, там, двух или двух с половиной часовой лекцией и поговорил потом с заведующими медиками института, вот тогда у меня отпали все сомнения. Это вот что касается моего кейса по вот такому вопросу. Что касается э, вопроса, э, ну и дальше там, соответственно, были форумы, выступления обратная связь людей из ассоциации. В общем, это уже другой вопрос. Вот такой вот кейс. А вот по что касается практики, что бы я порекомендовал? Есть очень важная практическая часть э, начинающим психологам, консультантам, врачам, неважно, там, стоматолог ты, парикмахер. Запомните первое. Есть две категории людей. Значит, э, первая категория людей это те, кто будут ошибаться э, ввиду, там, вот у меня, мой, еще могу кейс рассказать, я вот был парикмахером, да, например, первое, по одному из образований. Уже в 10 классе я был старшим мастером в своей группе парикмахерского искусства на УПК. И я вот тоже на основании этого опыта вам это рассказываю, не просто из теории. Например, вы парикмахер, вы стоматолог, вы врач, вы медсестра, ну в этом смысле, да, начинающий, вы психолог. Есть две категории. Первая категория – вы будете ошибаться на начальном этапе. И вторая категория – вы тоже будете ошибаться на начальном этапе. Когда вы ошибаетесь, обе эти категории будут реагировать на это по-разному. А теперь очень важный момент. Когда ошибается первая категория людей, они ошибаются, Делают из этих ошибок выводы, даже если это хирурги, которые допустили кровотечение из-за неудачного движения. А даже так, стоматологи, которые препарировали большую зону или полезли не туда. Парикмахеры, которые отрезали лишнего. Психологи, которые не понимают, куда они завели клиента и что с этим делать. Это и в первой и второй категории будет и должно быть. Но первая категория от этих ошибок делает выводы и старается максимально из этих ошибок набраться опыта и практики. А вторая категория людей игнорирует эти ошибки, рассказывая себе, что так бывает, но ничего страшного. И просто их игнорирует. И просто сваливает на неудачный день. Проще говоря, вы наберетесь опыта тогда, когда вы будете совершать ошибки и работать над их исправлением. Например, вы сделали что-то неудачно, вы поняли почему, Там, пошли на супервизию или э, попросили вашего старшего коллегу подсказать вам, подняли какую-то литературу, исследования и, и, и идете дальше. И через год, через два вот этих вот ошибок и исправления их вы начинаете более уверенно стоять на ногах. А есть другая категория парикмахеров и врачей и психологов, которые продолжают ошибаться и считают это нормальным. И вот это самое страшное в любой профессии. Начинает парикмахер, заканчивая врачом. И вот это и есть, наверное, то различие людей, которых можно назвать профессионалами и посредственностью. Да? То есть Посредственность – это человек, который продолжает ошибаться, не делает из этого выводов, считает, что это ну, нормальный ход вещей. А профессионалы – это люди, которые прошли большой путь ошибок, большой путь незнания и работали методично над теми зонами которые они не понимают или допустили ошибку поэтому подытожу я бы так ошибаются все вы можете чувствовать свою неуверенность вы можете чувствовать свою не компетентность в чем-то но это не должно вас останавливать, вы должны только понять, что почувствовал неуверенность, почувствовал компетентность, начал изучать этот вопрос. И вот метод тыка и проб и ошибок это те э, способы закрывания своей некомпетентности. Вот это самое главное. Ну и последнее. Очень много моих коллег которые ко мне обращаются в школе, вы знаете, что мы занимаемся, я занимаюсь личной консультацией людей на начальном этапе своей профессии, я и консультирую и врачей, да, у которых есть такой вот синдром и психологов. Ну, у врачей синдром – это история всем помочь, всех спасти. Они бегают по отделению, значит, как с бешеной торбой. но ну, все вот, кто врачи слушают, знают, что новичков видно всегда. Они вот в каждую палату, каждой бабушке, каждому дедушке. И вы, это всегда видно, и это всегда очевидно. И психологи тоже самое, вот в нашей истории, да, это люди, которые, значит, отдаются и выжимаются по полной программе. Так вот, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что эм, иногда обращаются ко мне, я прихожу там, в институт или на какое-то мероприятие, и подходит человек и говорит, вот, благодаря вам я пошла учиться в институт, там, на -на -на -на -на -на -на -на я говорю, ты практикуешь? Я спрашиваю, да, человека. человек говорит, нет, не практикую. Я говорю, почему? И я слышу всегда один и тот же вопрос. Я недостаточно готова. Я говорю, скажи, пожалуйста, а что должно произойти, чтобы ты была достаточно готова? Ну, я должна понять, я должна закончить, я должна получить, я должна вот как-то почувствовать. Вот, хотите от меня а, совет, да, практически, если вам интересно, вот мой опыт, да, и мое мнение. Вы никогда не почувствуете, что вы готовы. Вы никогда не случится щелчка, где вы скажете, я готова или готов значит, консультировать. Вы должны пройти вот эти первые три года, где вы будете чувствовать, что вы не готовы, что может быть вы что-то не знаете, может быть вам где-то не хватает. Но как я говорил ранее, да, вы должны поднимать литературу, поднимать исследования, поднимать специалистов, поднимать супервизоров, поднимать интервизоров и закрывать то, с чем вы будете сталкиваться. Вот тогда, через три года, вы встанете на ноги. Если вы будете оттягивать этот момент со словами «я буду готова, буду готова», поверьте, вы не начнете никогда. Надеюсь, вам это пояснение было интересным. Ваш Алексей Красиков, школа эмоционального интеллекта. Спасибо за ваш вопрос. Задавайте их в Инстаграме в Ютюбе, и я по возможности буду на них отвечать. Спасибо. Благодарю за внимание.